Традиционный французский десерт можно преобразить, добавив к нему одну изюминку, а именно, перец чили, заинтересовались? Тогда для вас рецепт, как приготовить домашний шоколадный крем. Сочетание горького шоколада и перца чили, традиционное для стран Латинской Америки, убедитесь, что используете качественный шоколад с высоким содержанием в нем какао, готовый десерт отправьте в холодильник на ночь для застывания, а перед подачей дайте ему постоять в комнате около 15 минут. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Перелейте сливки в сотейник и отправьте на средний огонь, добавьте куриные желтки. 2. Добавьте корицу, чили, маленькую щепотку соли, взбивайте венчиком и варите, но не доводите смесь до кипения. 3. Как только увидели, что смесь будет кипеть, выключайте огонь и добавьте шоколад. 4. Перемешайте хорошенько до растворения шоколада и однородной консистенции. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 5. Влейте ванильный экстракт и снова размешайте. 6. Взбейте все миксером. Чтобы получилась однородная консистенция, затем разлейте смесь по формочкам или обычным чашкам. 7. Отправьте форму на 6-8 часов в холодильник, а за 10-15 минут до подачи достаньте их, подавайте со взбитыми сливками и шоколадной стружкой. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Необходимые ингредиенты жирные сливки, 2 стакана, желтки, 3 штуки, корица, 0,5 чайных ложки, порошок чили, 1 щепотка, соль, 1 щепотка, ванильный экстракт, 1 чайная ложка, горький шоколад, 170 грамм, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Приятного аппетита, приходите еще!